Фамилия, имя отчество мужа. Ротанов Сергей Андреевич. Ротанов? Да. Сергей Андреевич. Смотрите, не забудьте. Есть, не забудьте. Консовский советовал Сергею, когда будете расписываться, поставить свою ногу на вашу. Зачем? А после этого вы всю жизнь будете под башмаком у вашего мужа. Я, конечно, человек не суеверный, но на вашем месте.. Ну, братье, распишитесь. пожалуйста. Ой, простите, пошел. Ничего, ничего. Ну, поздравляю вас, Надежда Константиновна. И вас, Сергей Андреевич, со вступлением в брак. Минуточку. Ну, с гражданкой, как объяснить ваше поведение? Сережа, ну, Кому ногу жало, на того и кричи, на регистратора. Прошу внимательно осмотреть нашу жилку. Нет, в квартирку ничего, ничего. А там что у вас? Кабинет Сергеевич. Разрешите, по любопытству. Пожалуйста, Прошу. Пожалуйста, я вас на минуточку оставлю. Надя, А Квартирка. <смех> <смех> Ничего. <смех> да, у меня с моей Марией Петровной, так, собственно, совсем никакой свадьбы не было. Гражданская война. До свадьбы ли? <смех> Наш медовый месяц мы провели пив в походах, но никогда не забудем звезд сиявших тогда над нами. Вот так отойдет человек подальше от дня, в котором жил, и который казался ему серым трудным. Ну, смотри, день-то оказывается, всеми красками переливается, сверкает. Вы правы, Максим Иванович. Слепцы те, кто за буднями нашими не видит романтики, не чувствует себя в самом центре ее. Развеете? Вот я даже теперь, когда выхожу с моей бригадой на и мин... Ну, неужели вы не можете не говорить о минах? Не Может. можем. Ну уж если не можете, то говорите. Только, пожалуйста, расскажите, ну что это за таинственная мина, которая всем вам покоя не дает? Если, конечно, не секрет. Нет, какой там -то... дочь моряка, сестра моряка, жена моряка. Доверим? Доверим. Понимаешь, Наня, вот ты часто смотришь Нану. Ты видишь его гладким и спокойным, как зеркало, иногда в легких барашках. Иногда грозным и штормующим. Да, иногда грозным и штормующим. Но ты всегда видишь над морем солнце. А вот представься там, на глубине, где никогда не бывает волнения, куда никогда не попадают солнечные лучи. Среди скал. Предаился враг. Да, мины, чёрная смерть. Вот так тебе понятно. понятнее. К нам в руки попали немецкие документы, графики минных заграждений. Вот есть три участка. Немец поставил на каждом из этих участков по 36 мин. Самых трудных и опасных магнитно-акустических. Да, да. Мы протрали эти участки вдоль и поперек и подорвали по 32. Не правда ли странно, почему на каждый из этих участков мы не добрали по 4 мил? Совпадение? Да какое там совпадение? Это просто, просто закономерно. Правильно. Так не нужно открывать эти участки для плавания, пока вы не найдете эти недостающие милы. Так в это дело, дорогая Надежда Константиновна, что их очень трудно найти. Это мины новой конструкции. Очевидно, они травм не действуют. Да, вот мы получили сведения, что немцы доставили сюда нового образца мины. 13 штук. Интересно, что двенадцать из этой чертовой дюжины они поставили на этих участках, на каждом по четыре. А тринадцатую девали неизвестно куда. Вот если бы достать хоть одну из них, вскрыть ее, разоружить, узнать ее секрет. Скрыть мину? Но ведь это же смертельно опасно. Лейтенант Осадчий, помните, он хотел скрыть какую-то мину и... Ну и что ж, а если бы Коля Осадчий был жив? И если нужно было бы, он еще раз пошел бы, потому что это наша борьба. Помните его любимые стихи Тютчева? Он их очень хорошо читал. Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, Как бой не жесток, не упорна борьба. Над вами безмолвные звездные круги, Под вами немые глухие гроба. Пускай олимпийцы завистливым оком Глядят на борьбу непреклонных сердец, кто ратуя пал, побежденный лишь роком, Тот вырвал из рук их победный венец. Стихи хороши, но не к свадьбе. Ничего, я ведь знала, за кого выхожу замуж. Как вы все гордитесь вашей работой. Пять градусов вправо. Есть пять градусов вправо. Ми найдем брать, товарищ капитан третьего ранга. Возьмем. Так держать. Есть так держать. Свежо, товарищ капитан третьего ранга. Свежо, товарищ Мич. Команда наш, товарищ капитан третьего ранга, разные догадки строит. Почему против обычного в море ночью вышли? К утру должны быть на месте, там, где обнаружена мина. Обыкновенная, или может быть та таинственная? К сожалению, не та. Обыкновенная, якорная, сорвалась и плывет, а завтра должны пройти корабли. Команда новая, понравилось то что-то эти Понравилось. Севастопольцы всегда хороший народ. Точно. Там у вас, кажется, один совсем новичок есть. Есть. И что ж, без пошла вышел? Ночь свежая. Ничего, я парень горячий. А-а-а. Павел Степанович. А в ней большая сила. Мини-то. мине-то? А вон, гляди! Вроде нашего. Точно такой. Это катерный тральщик. После войны тралил здесь и подорвался. Да. Оно здесь видно. Что-то свежее. Пойти бы что ли, надеть. Надень, надень, мил друг. Ночь свежая, достудишься. Ну как, мотор? Знакомимся помаленьку. Думаешь, что подружим? добро. Не надо думать об этом. О чем, товарищ Мич? О том, что в темноте мы сами наскочим на ту мину, которую ищем. А я очень. Ну, Ах, все равно все насквозь видите. А -а -а. Думаю, товарищ Мичман. Все так первый раз. Потом привыкают. Да, успею ли я привыкнуть. А вдруг мы действительно сегодня на нее наскочим? Это того что не заняты сейчас ничем. Кто работой занят тому, глупости в голову не лезу. Фу, не дай бог. Слушайте, вы идите спать? А то завтра будет непригодный в своей вахте. Есть. Сейчас иду, товарищ Мичман. К 1950 году торговый флот Советского Союза пополнится новыми кораблями. Общим тонажем 3 миллиона 600 тысяч тонн. Тонажем пишется через паэр. Большие океанские пароходы-лайнеры. Лайнеры. Днем и ночью бороздя морские просторы. А чего ты не пишешь, Побенко? По ночам, Надежда Константиновна, пассажирские теплоходы ходить не будут. А почему бы им не ходить? А мины? Во-первых, в не свистят. А во-вторых, мин скоро не будет, и по ночам смогут ходить пассажирские теплоходы. Папа говорит, этих мин еще на пять лет хватит. Он знает, он начальник проходства и сердит на минеров, и за них у него срочетались, Срывается весь план эксплуатации. Это неправда. Я знакома с минерами и знаю, что они работают хорошо. У них опасные работы. Вот мы с вами спокойно занимаемся нашими уроками. А они, может быть, как раз сейчас проходят возле мины. Ведь одно неосторожное движение... Надежда Константиновна. Ничего. Спасибо. Будем продолжать урок. А ты скажу отцу, что у минерок есть свой план. И они его непременно выполнят. Ну вот, сейчас одной меньше будет. Она? Она. Нежится на волнах рогатая смерть. Мичман! Есть! Кто минеры? Пока только не до разговоров. Второй еще учиться будет. Веткин Юрий. Кого отправите гребцом? Разрешите пойти самому. Посмотрел к разговору, работает. Добро, выполняйте. Есть! Сигнальщик! Есть! Поднять веди, позывные транспорта, передать семофор у вас вправо право полностью плавмина. Есть поднять ведь позывные транспорта, передать у вас вправо право полностью плавмина. Вспомняйтесь. Есть? Что, мил, друг, смотришь, будто прощаешься? Подорвем, вернемся. Веременка, завтрак приготовить. Есть! Что ты в самом деле? Не знаю. Предчувствуй меня плохого. Ерунда. Все у порядке будет. А вдруг? Где ты такого мичмана найдешь? А кто минером будет? Матрос Веткин, ко мне! Командир зовет. Есть. Матрос Веткин, если вас зовет командир, надо выполнять не шагом, и а бегом. Есть. Есть. Наблюдайте за подрывом. Есть. Присматривайте Присматривайтесь к каждому движению минера, учитесь. Ебачишь, мини подходит. Против ветра подходит, то есть командир. Правильно, чтобы тузик не толкнула волной о мину. Что видите? Кормой подходит. Меня руки вперед выставили. Правильно, чтобы не дать мини толкнуться об тузик. Дотронулся рукой домины. Смотрите внимательно, куда он руки поставил. Между этими, между рожками. Не рожки, а рожки, а правильно колпаки. Есть колпаки. Запомните, Веткин. Есть. Черт. Кусается. Значит, года три в воде. На молодых ракушка не такая острая. Знаю, товарищ Мичман. 54-ю беру. А, по работе вижу. Сейчас он наденет на колпак подрывной патрон. Следите внимательно. Есть. Надевай патрон на колпак, товарищ командир. Это самый опасный момент работы. Если Свинецков пока разъеден морской водой, легко разбить стеклянную трубку под ним, и тогда взрыв. А лицо у него спокойное. Совсем не боится. Он свое дело делает. Вы делаете свое, а наблюдайте. А ведь я думал, товарищ Мичман, что меня из Севастополя на Азовское море переведут. Там, говорят, все подходы к портам минами забиты. А ведь там промышленность какая. Надо бы ворота пошире раскрыть. Здесь тоже грузооборот важный. Да, большого значения грузооборот. Он закуряет, товарищ командир. От огня шнур может быстро вспыхнуть. А от папиросы клеят медленнее. Так многие делают. Фу! Не люблю я табаку. Не понимаю, как эти люди курят. Горить! Можно отходить! Мы уходим? По инструкции на безопасную дистанцию. А они как же? Они остановятся там, где взрывная волна их не достигнет. Осколки полетят параболой, дугой над ними. 120 грибков сделали, через 10 секунд взорвется. Приляжем. Приляжем. Еще несколько раз попрактикуйте на обыкновенном буке, а потом пойдете взрывать. Я? Да. Я пойду с вами. Веткин, Вичману хлеб. С моим удовольствием. Что ж ты соли наберёшь к разовору? Веткин, с разоворову соль. С моим удовольствием. А у товарища Вичману масла мало. Веткин, масло. Да ну-ка, -а. с таким же удовольствием, а разговор учешь масло подаешь. подай, Веткин. Веткин! Кожух, Кожух, ну дай же ты человеку спокойно поесть, я сам возьму, чего мне надо. Неужели убеден, так? Эх ты! Хороший денек. Хорош, товарищ капитан Третьего. Вот тот то День хороший, а я спать уляжусь. Так и пройдет этот день и на меня. У вас долгая вахта была, Сергей Андреевич. Лернуть часов не мешает. и часов жалко. Ладно, скоро дома будет. Бушевно поет. Эх, друзья мои, товарищи, Почему так сердцу радостно Моя, расцветает, словно Константинна верно, тоскует одна, тревожит. Она у меня маленькая, храбрая женщина. Перед женитьбой нашей она мне сказала, когда ты будешь уходить в море, я буду сидеть у окна и ждать тебя. А потом спрашивает, а часто мне придется вот так сидеть у окна? А я ей говорю, каждый день, кроме выходных, а иногда и выходные тоже. Верно. Какая у моряцких жен судьба. И теперь, когда я подхожу к дому, я всегда смотрю вверх на окно. Ждет. Ждет. А сегодня даже сразу двух ждет. Кого же еще? Брата своего. Капитан дальнего плавания сегодня из Шанхая приходит. Ну ладно, дальше катер поведете вы. Есть. При выходе на Фарватор пройдете точно у Вихи 96. Ясно. 12 часов на мостике простоял. Я к нему присматривал. О! Смотри, смотри, ты не водил друг почаще. На хорошего командира смотреть все равно, что устав читать. разведки! Встаньте вперед смотрящим! Есть! Опасность была? Да, вот тут в этом районе должны быть мины. Как раз самые подлые, магнитно-акустические, импульсы. О, О, брат, это хитрая мина. Она лежит себе на грунте, притаилась и ждет. А как же она действует? А ты учил в школе, что такое магнетизм? Учили. Ну вот, в есть магнитная стрелка. И когда корабль проходит над миной, стрелка от магнитного воздействия импульсов поворачивает. Еще что, взрыв? Нет, друг Тут дело значительно хитрее. Мини есть прибор кратности. Он не дает мини-взорваться на первом импульсе. А скажем, ну, на восьмом или на десятом. Так что вот 9 кораблей пройдут и ничего. А вот когда пойдет десятый корабль, когда уже никто и беды, не нижнего, вот тут-то и взрыв. Обычно больше, чем на 15 импульсов мина не бывает. Потому и проходим над ней тралом 17 раз, с запасом, я а вдруг мы сейчас как раз над такой мины и проходим? Может быть. Может быть мины поставлены на 12 импульсов, а мы проходим 11 раз, 11 импульс даем. А только вряд ли. Вряд ли. А, Сергей Константин с приездом. Давно пришли? Пять минут назад. Откуда? Из Шанхая. Бригадир! Эй, бригадир! Чего там? Бригадир, мина! Под своими мина. Какая мигня мина? Да ты что, шалел, какая мина? Да может, тебе показалось, что значит мина? Она взорвалась бы! Видно, совсем старая, Ракушка я просла. Старая, старая, взорвется, как молодая. А ну все с причала лоль, все, живо! Пошли, пошли, пошли, пошли! Позвоните в управление, пусть немедленно пришлют минеров. Ага. Уходите, товарищи! Да. Быстрее уходите с причала, уходите, товарищи, уходите! Взорвется, весь причал разнесет, Сергей Константинович. Возможно, это магнитная, она от удара не рвется. А вы разбираетесь в них? Всю войну прослужил минерам командовал дивизионом тральщиков прошу Как сегодня брат, так хуже исполовать женщину. Ну, очень рад, Сергей. Тоже Сергей, тоже очень рад. Дальние плавание что дают мне? Красоту солнечных закатов на океане, смену впечатлений и красивые вещи. Это мещане называют любовь к немещам, а я люблю. Они делают жизнь красивее. И вот я могу своему новоявленному зятю привести вот эти шахматишки в подарок. Обратите внимание, старинные, с большим искусством вырезаны. Шахматишки действительно хорошие. Вот, кстати, вот эту задачку обязательно решите. На двойной ход конем. Любопытная задачка. А сами-то вы ее решили? Сознаюсь, нет. Бился-бился и оставил для вас. Ну что я еще люблю? Люблю поесть! Надай ему поесть. А вы что улыбаетесь, дорогой Сережа? Мелкие идеалы. Да уж, конечно, не очень крупные. А, задаетесь. Думаете, на своих тральщиках большую политику делает? Для нашей пятилетки ворота в мир открывает. А как А представьте себе, я вхожу в чужой порт. Ах, не пристань, причал, незнакомая речь... Пальмы, обезьяны и прочие тропические чудеса. А я ж дрожу от удовольствия. И знаете почему? Да потому что хоть за 10 тысяч миллион госплана, а я тоже пятилетку строю, большую советскую политику делаю. А я вот не освобожу вам дороги от мины. путь закрыт. Верно, черт повери, верно. Я вас минеров ценю и уважаю, сам в прошлом минер. Но вы мне всю мою мечту портите. Какую мечту? О Балмазной горе, о бриллиантовом замке, плывущем сквозь ночь по волнам не совсем ясно. Он у нас такой. Я его тоже не всегда понимаю. А вот сейчас поймете. Я последний раз иду в рейс на грузовом, а затем получаю пассажирский. Ну и красавец, должен ли я вам сказать. Белоснежный, стройный. И вот представьте, я подхожу вечером к вашему порту. Все огни у меня зажжены в каютах, службах. А вы стоите на берегу и видите, как из-за горизонта медленно возникает бриллиантовый замок и плывет вам, как чудесное видение, как сияющая весть. Поэма! Это действительно хорошо, как песня. Да, песня она, конечно, песня. Но из-за ваших проклятых мин пассажирские сюда ночью не ходят. Ну а на стоянках я свет зажигать не стану, неинтересно, да и режим экономии вспоминаете. Смеетесь? Смею. А попробуйте стать на мое место. Так, да, кстати, вы же капитан дальнего плавания. Почему вы не идете в торговый флот? А что на это скажет Полтавин? Полтавин? Да. Причем здесь, извините, Полтавин? А при том, что в режиме экономии есть тоже своя поэзия, да. это я вам сейчас докажу. Вот представьте минные поля, чтобы обойти их, вы на одном только участке Одесса Севастополь докладываете 50 миль. За год 100 рейсов, 5000 миль. А возьмите все суда-бассейны, 250 тысяч миль. Сколько лишнего топлива? Полтавской электростанции на два года хватит. Нет, батенька мой, в Полтаве обидится, если я уйду, оставив мили на ваших голубых дорогах. Как другие найдутся на ваше место? Ну, Надя, скажи ты ему. Не уйдет, пока всю море не перепашет. Он у меня морской пахнет. Дорогой мой Сергей, вы что же думаете, что я сам иногда втайне не мечтаю о коралловых островах, о победах над ураганами? Но я знаю, моей стране нужно, чтобы я в тихую погоду, недалеко от берега, утюжил море, туда и обратно, туда и обратно, и все одно и то же место. По 17 раз подряд одно и то же место. А иногда и 17 раз мало. Они хотят найти какие-то таинственные мины, которых трал не берет. Уже нашли ее. Когда, где? Сегодня. У вас же в порту под причалом. В нее свая концом уперлась. Вы пока там в поисках ее море утюжили, а я вот сразу приехал и, пожалуйста, нашел. Я сам принимал участие в этом событии. Мне пока об этом ничего не сообщили. Ну сообщат, конечно. Определенно новая системы мина. Откуда вы знаете, что новые? Ну а как же, она на 20 сантиметров шире и почти на полметра длиннее магнитно-акустических мин обычного типа. Черт возьми. Может быть, это та самая 13 которую мы ищем? 13-я? Какая 13-я? Потом поговорите о минах. У меня уже кофе цели. Да. Тому, кто разоружит эту мину, откроет ее секрет, поклонятся не только в Полтаве, а и мои морские бродяги. Что ты говоришь, Сережа? Разоружить. Ведь это же почти верная смерть. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит. Неизъяснимы наслаждения, без смерти может быть залог. О чем ты думаешь, Сергей? Сергей не вы уверены, Сергей Андреевич, что это та самая мина, которую мы ищем? Двенадцатая? Да, убежден в этом. Я, Александр Леонидович, был у него в гостях. Да, кстати, палатку, которую ей предоставили в качестве временной жилплощади, необходимо заменить более просторной для удобства работы. Я очень внимательно осмотрел мину. И внешние данные говорят за то, что это именно она. Сергей Андреевич немцы наверняка снабдили мину ловушкой, взруйным устройством для защиты секрета. Но надо же этот секрет кому-нибудь раскрыть. Надежда Константиновна знает? Надя не знает. Правда, мне показалось, что она... Нет, не знает. И лучше я об этом не знать. Да, пожалуй, так. Все-таки прошу и сообщить, что горсовет постановил ускорить восстановление вашей квартиры. Так что пусть готовит мебель для кабинета и для детской. Спасибо, Максим Иванович. Ну, меня за что благодарить. Ну, как же, все-таки вы... Ну, ерунда. Что же у нас еще осталось, Александр Леонидович? Ждать разрешения адмирала. Держи, капитан третьего ранга, вам придется еще подождать. Я запросил Балтику, порт Артур... Там об этих минах ничего не знают. Правда, в британском адмиралтействе знают кое-что. Что именно, товарищ О, Очень много. Имя изобретателя этой мины, Курт Варнаки. Известно, что он большой любитель шахмат. Известно также, кто были его папаша, мамаша. И что у него на левой щеке два шрама крестом. Не знают только они... Чего, товарищ адмирал? Что это за мина? И где этот варнакин? Придется подождать. Есть. Все-таки я не так уж долго задержу свое решение, если принять во внимание, чем мы рискуем. Сколько человек вам понадобится для разборки мины? Шесть человек, товарищ адмирал. Ну вот, тем более. Придется подождать. Есть. При выполнении боевого задания мне нужно шесть человек. Возьму только тех, кто вызовется сам, добровольно, и тот, кто пойдет со мной, должен знать, задача опасная, очень ответственная. И если мы вернемся, выполнив боевое задание, большая заслуга наша будет. Поэтому приказываю, прежде чем решение принять, обдумать и взвесить все. Решайте, товарищи. Так, хорошо. Ну что ж, хорошо. Вы все обдумали, товарищ Веткин? Куда разговоров, туда и я, товарищ капитан третьего ранга. Решите доложить, товарищ капитан, третьего ранга. Команда флагманского катера считает своим долгом не отрываться от своего командира и просит оказать преимущество 594-му. Взять на разоружение мины команду катера целиком. От лица службы благодарю весь дивизион. Служим, Команде катера 594 завтра быть готовой в 8.00. Разрешите доложить, товарищ Александр ага. комиссии установлено, что все инструменты сделаны точно по чертежам из немагнитного металла. Добро. К сожалению, нельзя установить возле магнитной мины телефон. Поэтому через вашу эстафет передавайте все подробности и каждую снятую с минной деталь, чтобы в случае взрыва мы точно знали, на каком моменте разборки он произошел. Разрешаю взять инструмент. Есть. Видите? Есть. Приступайте. Есть. Засеките время. Есть. Курите? Спасибо. Бросил. Сердце, Мария Петровна. Категорический приказ. Волнуйтесь? Не без того. Ну-ну. No, no. Возьмите себя в руки, товарищ капитан второго ранга. Вообще комиссии снята первая гайка, в гайке пять витков. Командир просил считать время, если взрыв произойдет на второй гайке, чтобы высчитать, на каком витке. Не выполняйте? Выполняйте. Принял первую гайку. Добро. Передать. Приняли к сведению. Идите. Есть. Они увеличили количество импульсов. Насколько, сколько, товарищ командир? С максимум 15 до 21. Теперь понятно, почему мы ее не могли обнаружить, товарищ капитан, третьего ранга. Нет, это еще не все. Это еще не все. По всем данным мина всплывающей. Вот. Вот здесь внизу у нее должны быть цистерны с водяным балластом. Так. А вот здесь баллон с сжатым воздухом. На 21-м импульсе воздух выгоняет воду из цистерн, мина всплывает навстречу кораблю, и через 15-17 секунд взрыва. Начиная извлечение запального приспособления. Лоскогубцы. Так. Передайте их комиссии. Пальный стакан. Сообщите минус всплывающее. Прибор кратности на 21 импульс. Продолжаю разоружение. Исполняйте Взрыватели идут через прибор кратностей. Так, так, так. Возможно, что ловушка, защищающая секрет мина, находится именно здесь. С какого же провода начинать? Придется действовать на удачу. Будем отдельно, товарищ командир. Авось. Авось, авось. Понимаешь. Для человека в такой удаче есть что-то унизительное. Надо побеждать знания, а не восемь. Ну что, товарищ Разговоров, вы мне больше не нужны. Передайте комиссии. От соединения прибора катности, начинаю с зеленого провода. Сами находитесь подальше отсюда, на безопасном расстоянии. Товарищ капитан третьего ранга. Разрешите мне произвести разборку. Спасибо. Павел Степанович. Я минер, товарищ командир. Это моя специальность. Я тоже минер, товарищ разговор. Выполняйте приказания. Есть. приказал передать комиссии да. что он что мы приступили к отделению прибора кратности начали с зеленого провода Наполняйте. Есть. есть что? тебе приказано да. находиться на безопасном расстоянии Пока. есть Let's go! это сада, Максим Иванович, не довел до конца. Максим Иванович, надо узнать состав взрывчатки. Надо узнать. Надя! Надя, Максим Иванович, если умру, передайте. Женя, я... Я... О чем ты думаешь? Понимаешь, Наденька, мы уже знаем, что немецкие мины заряжены на 21 импульс. Но ведь невозможно протраливать заново все участки. Выход в том, чтобы по этим графикам догадаться, где именно немцы поставили эти мины. Вытянуть хотя бы одну на поверхность. Что? Что, тогда я начну с красного провода. Но это наденька все мечты. Догадаться, к сожалению, невозможно. Письмо от Сережи из Гонконга. От Сергея. Интересно, очень интересно. Ротановой надежде Константинне. Получу. А теперь маленький отчет о моих странствованиях. Как известно, повез я хлеб, голодающий Франции. Оттуда прямо в Гонконг. Ну и трепануло нас в Индийском океане. Сергей по опыту знает, что это за вредный океан. Мы с моим штурманом держали военный совет. Ушел Сергей Константинович! Начинается полоса штормов! Лучше бы нам спуститься к полутораградусной параллели! А что скажут в Полтаве? Почему в Полтаве? А это мой зят всегда такой вопрос задает. Если мы спустимся вниз, доложим примерно 10 тысяч миль. Нет, сохраним лучше это топливо для полтавской электростанции. Что случилось? Понедельник здесь на мине подорвался трач. Погиб командир и вся команда целиком. А я стоял и думал, мины, мины во всем мире, во всех морях. Подумал я о вас, дорогой Сережа, о вашей работе, и мне стало страшно. И пришло в голову, а не пора ли вам действительно на торговый флот? О, я вижу, вы улыбаетесь. Да черт побери, разве наша работа меньше связана с политикой, чем ваша? Это я вожу сквозь штормы и ураганы важнейшие грузы для нашей промышленности. Разве это не политика? Это я показываю красный флаг во всех морях и океанах. Разве, разве это, не политика? это не политика? Впрочем, слышу ваш ответ. Ну что ж, осуществляйте вашу мечту о широко раскрытых для нашей пятиветки воротах на голубые дороги, а мне остается только пожелать вам и сестренке всяческого благополучия. Скоро, надеюсь, увидимся, ваш Сергей. 2 августа 46 -го года, в кон, кон Ну что ж, он совершенно прав. Может быть, по отношению к тебе, но не ко мне. Я горжусь тобой, твоей работы. Но вот после того, что случилось, может быть, ты в самом деле оставишь ее. А что на это скажет в Полтаве? Опять шутишь. Ну даже капитан Дальнего плавания. Ну, Министр давно просила твоей демобилизации. Адмирал согласен. Но ведь ты сам. Сам не хочешь, ну почему? Неужели ты думаешь, я тебя не понимаю? М? Ну почему ты хочешь быть там, где труднее всего? Страшнее всего. Ну почему? Потому что я человек, а не права. Я понимаю, ты хочешь идти ветру навстречу, но мне трудно идти рядом. У меня, короче, шаг. Разве тебе не жаль меня? Смотри, видишь, насколько сухопутные саперы управились раньше нас, морских саперов. Я завидую, что он не И сколько еще будет длиться вот эта завет? Хватит ли у меня сил? Надо, чтобы хватило. Надо, надо. Нужно, чтобы жены всех моряков могли спокойно спать. А для этого надо работать. Надо освободить голубые дороги. Ну почему? Почему для всех война кончилась, а для меня она продолжается? Почему я каждый день сижу у окна и жду тебя? Мне было бы легче, если бы я могла быть с тобой там, где опасность. Но я одна, жду окна. Жду и боюсь. Стучат в дверь. Я не знаю. Может быть, это будет Калаченко. Вот он войдет, встанет у зверей и молча снимет фуражку. Ну-ну, успокойся. Этого никогда не будет. Я не верю в это. Будь смелее, будь гордый. Не очень трудно. Я понимаю. Трудно. А трудностям надо идти навстречу, надо брать их за шивороты к ногам. Только так, Наденька, только так, милая. тайну. Белые пятна, белые пятна, десятки белых пятен, но только под четырьмя из них мины. Под какими же? Пора ли моей девочке спать? В морском упадке. Это мои глаза. Я не хочу, чтобы под ними были морщинки. Я не хочу старушку жену. Спать приказываю. Это вблизи центра участка. Ой, дорогой Сережа, моя задача потруднее вашей шахматной. На двойной кот камян. Я мины в шахматном порядке, по 36 мин на каждом участке. Мы подорвали 32. Спрашивается, где четыре остальные? И вот сейчас я это нашел. Он поступил так, как и полагается немцу. Он действовал по шаблону, и на этом я его поймал. Он поставил мины точно на двойной ход коня от центра минного поля. Это очень трудно заметить, но я это увидел. Ай да, Ротан, ай да молодец. Значит, теперь кончились в ночи? Да, да, да. Часто я думал настанет ли когда-нибудь такое мгновение, когда я себе действительно по-настоящему понравлюсь? И вот сейчас, хотя нет, сначала я должен взять эти мины, хотя тоже нет, сначала должен достать одну и разоружить ее. Я вижу, ты никогда не будешь удовлетворен собой. Человек должен быть немножко не удовлетворен собой, а то он поглупеет. Ты понимаешь, Наденька, а начать я хочу с той мины, которая лежит у вихи 96, у самого фарвата. Я подниму ее на поверхность и отбуксирую к берегу. А если она взорвется? Да не должна взорваться. Мина заряжена на 21 импульс, так? А я прошел на ней 19 раз. Значит, у меня остается один безопасный импульс, 20-й. Нет, бухгалтерия у меня точно. Ошибки быть не может. Участок для плавания закрыт, а кроме меня там никто не проходил. Мои люди, как и в прошлый раз, пойдут со мной добровольно. Я уверен в этом. Перед тем, как сказать Ольге Воротанову, выполняйте. Я хочу услышать мнение флагманского минера бригады. Расчеткам Дива точен. Когда Катер пройдет над миной, он сработает 20-й импульс. Останется еще один. 21-й. Конструкция специального трала вполне обеспечивает успех. Мина будет затралена и извлечена на поверхность. Помешать может только какая-нибудь подводная скала или еще какое-нибудь препятствие, за которое может зацепиться трава. Мини, Нам известно, Радьевна, я должен сказать, что если дело идет не просто подрыв, а извлечение хотя бы одной мины на поверхность, выбор сделан совершенно правильно. Надо брать мину у вихи 96 там дно песчаные, почти гладкие, и меньше всего шансов, что травствует какой-либо препятствие в виде скалы, так и затянувшего корабля. Ну, конечно, это. Зачем начинать сразу с более трудной и опасной операции? Они а лучше ли начать просто с подрыва? Кстати, если подорвется одна из мин, это подтвердит, что капитан третьего ранга Ротанов рассчитал правильно, и можно будет с большей точностью найти и достать одну из них на поверхность. Ваше соображение, капитан Третьего ранга. Считаю, начинать надо с извлечения, а не с подрыва. Конечно, это очень важно, очистить участок от мин, но не менее важно изучить их конструкцию. Предположим, мы уничтожим три мины и начнем извлекать четвертую. И вдруг неудача. Тайна останется нераскрытой. А я хочу прежде всего достать мину. И если в этом случае неудача, ну что ж, у нас останется в запасе еще три мины, и это сделает кто-нибудь другой. Правда, товарищ капитан второго ранга, это очень опасно, рискованно, но это нужно. Вот все. Капитан третьего ранга. Выполняйте. Есть. Благодарю вас. Держать. Где мы, Сергей Константинович? Трудно определиться. Черт, кругом минные поля. За стоп речь вот, есть? Как бы не сойти с форматора, Дорожка узкая, всего 300 метров. Заметно рассеивается Сейчас определимся Вот видите, очищается Вот вихар На целых три кабель этого правее Черт возьми, может под нами мины? Мины? Не думал я, что первый рейс на этом красавце может оказаться Иван Иванович! Минуту мы будем на фарватере Полный вперед Есть полный вперед? 35 градусов 16 минут. Правый угол 60 градусов 20 минут. Это и есть тот бриллиантовый замок, о котором мечтал мой Шурин. Тральцы на работу идут. Дивизион, кажется. Дивизион. Иван Иванович, распорядитесь поднять сигнал, приветствуем тружеников моря. Есть. Поднять сигнал, приветствуем тружеников моря. Быстро! Есть! Обводы а дыни, обратили внимание! Действительно красавица! Россия сигнал! Ого! Поднял сигнал! приветствует тружеников моря! Надо бы подойти поздравить! Впрочем, вечером все равно Конечно. Вечером расскажу зятю, как на одну минуту от фарватера отошли, а страху на неделю натерпелись рекомендую. Хорошо. Так Александр Лавианович, если я действительно не ошибаюсь в расчетах, мина находится здесь. В убеге 96. Да. Угу. В точке 48.20. Товарищ капитан первого ранга, простите, что напоминаю наши условия держать дивизион подальше от моего катера. Условие будет выполнен, товарищ капитан третьего ранга. Желаю успеха. Спасибо. Счастливо. Принять с собой. пичман команде по местам стоять, ралок постановки изготовить. Катер поведете в ход средний. Есть. Ралок постановки изготовить. Есть. Батареи встаньте на праворозных. Электрик, приседите щит от водителя. Не торопись, не торопись. Отдай стопор. Как на румбе? На румбе слабинация. Два градуса лево! Есть два градуса лево! 48.01! Есть 48.01! Подходим! Приготовить буек? Есть! Присоединить оттяжку глубины! Ну как предчувствие, Веточка? У тебя всегда с предчувствием! Причувствие. Ушли, как след на песке под волной! 48.08! Есть 48.08! 48-11. Есть 48-11. Приближаемся к мине. 48-12. Есть 48-13. 48-13. Есть 48-13. Кто с Есть 4814. Есть 48-14. Куда пропала виха? Чёрт, ты знаешь. вот ее сорвало и унесло. Что же, может сорвать виху, ведь шторма ж не было. Точно. Раз шторма не было, значит виху мог сорвать только корабль. Вот будем ему взяться на минном поле. А утром был туман. Россия. А что же, может, сбилась с курса? Топ-мотор! Есть топ-мотор! Их увидите! Нет! Виха-96 должна быть здесь. Вот я ее не вижу, товарищ капитан третьего ранга. Может быть, над миной прошел какой-нибудь корабль. Тогда минус работал 20 импульс, и нам дальше идти нельзя, и брать мину тоже нельзя. Какая досада! скажи на милость, все-таки придется рвать мину тралом. Товарищ Розговаров, трал к подрыву изготовить. Есть. Я понимаю, товарищ Мичман, это нужно. В крайнем случае, если с нами что-нибудь случится, будет ясно, что расчеты верны, и остальные мины возьмут другие. Пойдем на мину. Приказывайте, товарищ капитан третьего ранга. Полный вперед. Весь полный вперед. 5 градусов вправо. Из 5 градусов вправо. Держаться точно на курсе. Есть держаться на курсе. 48-18. Есть 48-18. Нина должна быть здесь. Я знала, что ты придешь. Ну что? Подорвали. А теперь? А теперь, теперь будем разоружать остальные. И начну я теперь с красного провода. Я знала, что ты так скажешь. Да. и плывет, как бриллиантовый замок, как сияющая весть, сквозь ночь по волнам. Mm -hmm. Поэма! И действительно красиво, как песня.